Алгоритм. Я сейчас вам объясню алгоритм, а потом мы, собственно, от теории перейдем к практике, потому что мастер-класс. У нас должно быть три просмотра, если мы хотим смотреть в учебных целях, да, и находимся на том уровне знаний и литрита, который не позволяет смотреть сериалы, сериалы на литрите, прямо как на русском, для развлечения потом. Первый просмотр. Нет задачи понять все-все-все-все-все слова. Ваша задача понять общий смысл без деталей. А, около 50% вы можете понять, может быть, что-то вы допоймете из того, что происходит на картинке, из того, что люди, как они двигаются, как они там руками двигают и так далее. То есть по контексту и общая идея ситуации вам должна быть понятна после первого просмотра. Когда вы первый раз просмотрели, вы начинаете второй просмотр, но фокус второго просмотра – это расслышать, рассмотреть детали. Те, которые на предыдущем шаге еще не успели и не разобрали. Детали. Вы можете расслышать какие-то… вот специально фокусироваться и услышать какие-то слова, которые в первый просмотр не дослушали. Вы можете… Послушать интонации, послушать ударения, слышать, как именно там звучит звук «эй» или звук «эйш», как именно это все происходит э, в языке. Как соединяются звуки во фразах, когда вот э, фразы не звучат отдельными словами, да, а у фразы есть единый интонационный рисунок. Можно на это обратить внимание. На третьем просмотре а, какой результат у вас должен быть после второго просмотра? Вы можете пересказать видео своими словами, вы можете в общем описать то, что вы услышали. Третий просмотр – белые пятна. То есть все те моменты, которые вы в первый и второй раз не даже не допоняли. Вы смотрите и фокусируетесь, вы как бы пропускаете то, что вам понятно, и вытаскиваете и фокусируетесь именно на том, что вам было непонятно раз, если все еще на третий просмотр что-то осталось неясное, вы еще раз останавливаете видео, вы еще раз выписываете слова и проверяете их по словарю. И потом уже у вас получается, что вы все это знаете. Проверяйте. Почему не раз слышал? Бывает, в первый вариант, да, вот здесь вот есть написано, что знал, но не услышал. Это значит, что словарный запас пассивный содержит это слово, но скорости восприятия не хватает. И, скорее всего, затык он именно в звучании, в особенностях произношения. Возможно, в том, что это слово было между какими-то другими словами, вы его не распознали внутри фразы. И вы берете конкретно вот это слово, несколько раз проговариваете вслух, потом вы его проговариваете в той фразе, в которой она звучит в эпизоде, который вы смотрите, чтобы проговорить это своим, ну, с, с, вы проговаривая слух, как бы слышите сами себя. У вас замыкается цикл, то есть вы, во-первых, активно проговариваете, из пассивного слова, на вас активное это слово, сами себя слышите, и у вас замыкается контур. После этого, когда вы начнете еще раз слушать, можно выполнить дополнительное упражнение, оно на английском называется «shadowing», это как бы теневое повторение. А на юридике нет как бы какого-то специального термина. Я использую английский. Значит, вы слушаете еще раз реплику, которая идет у вас в серии, в этом фрагменте, и вы прямо стараетесь проговорить, как будто бы этот персонаж, и вы его озвучиваете. Вы проговариваете эту реплику, как будто бы вы озвучиваете этого героя. И ваша задача успеть уложиться в то время, в которое он реально говорит, и повторить его интонацию. И тогда вы, как бы, вот это белое пятно, оно становится уже не белым. Вы начинаете эти фразы слышать и понимать. Вариант второй, если вы на третьем этапе, да, белые пятно слышали-слышали, но что-то там вообще не поняли совсем, что-то новое вообще вот прям, как бы, никогда не слышали, не знаете, как слово переводится, никаких догадок, тогда... Значит, что словами запасе этого еще нету, вы идете, проверяете все по словарю. И что важно, проверяете, насколько это слово или выражение релевантно в вашей ситуации, в вашей жизни. Можете его взять и где-то использовать в жизни или нет. Если вам понятен контекст, понятен смысл, и вы понимаете, куда вы в жизни стоит приткнуть, учите. Если вам понятно, что вы услышали, конечно, но в жизни вряд ли так скажете, оставляйте это слово в покое, можно не учить. Далее четвертый просмотр. Это алгоритм, который вам нужен, если вы хотите работать с видеоматериалом в учебных целях для совершенствования своего времени. Четвертый просмотр – это грамматика. Вы... Слушайте, смотрите и проверяете вот так грамматика, там узнаете ли спряжение глагола, почему глагол в такой форме, какой там предлог стоит вместе с глаголом, какая структура фразы, а почему-то слова не в обычном порядке, а почему-то они переставлены. Или э, какие-то еще нюансы присутствуют, вы делаете фокус именно на грамматику и на разбор грамматических особенностей. Если там есть что-то новое, то вы это берете на вооружение и разбираетесь с этой темой. Далее, следующий пункт – это субтитры и скрипт. Когда вы проделали вот эту предшествующую работу, вы дальше начинаете работать со скриптом, как с текстом. Ну, скрипт – это просто для реплики, диалогов, написанные текстом. Вы к ним относитесь, как к тексту из учебника. Берете и начинаете читать. Причем очень классно читать это вслух, у актеров сериалов у них есть такая штука, как чилька. Ну и вообще у актеров. Они читают сценарий. Представьте, что вы на такой чильке и читаете, вот прямо входите в роль персонажа и читаете за него. С теми репликами, с теми эмоциями, с теми интонациями, с которыми он бы это прочитал на съемках. Опять же, вы снова можете столкнуться еще с какими-то новыми словами или с теми, которые вы были на каких-то этих этапах новыми, но еще пока их не узнали. Вы берете и э, тоже их разбираете как отдельные слова. Шестой этап это произношение и интонации. Ну, в принципе, да, я их совместила. То есть это читка с интонациями, четко, громко, красиво, интересно. Так, чтобы действительно, если вас снимут на этой роли, вас было интересно слушать. И если вы проделываете все эти этапы, то ваш эврит, активный эврит, тем, которым вы можете разговаривать, он улучшается. Он повышается. Вы уже те реплики, которые отрепетировали в роли актера, вы сможете их в жизни применить к месту. И вы увидите, насколько это будет легче. И также вы начнете слышать вот те белые пятна, те детали, которые вы на первых этапах с трудом могли расслышать, вы начинаете их легче опознавать, и в жизни, если где-то услышите, вы уже все поймете. И дальше седьмой этап, все целостно, тут написано, когда вы уже понимаете от 80% услышанного и больше. Ну, по, по идее, это цель. Вот это общий алгоритм, который вам нужен для того, чтобы смотреть сериал.